прыгай прыгай давай давай, давай прыгай карман, карман, карман. карман прыгай за палочкой да. Лови, давай давай давай давай давай оп. давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай Пощи, тащи, тащи, тащи, тащи, молодец. Угу. Прыгай, прыгай, за палочкой, давай, давай. Оп, молодец. Сделаю гифку. Как карман скачет, за палочкой. Thank mm -hmm. you.